Друзья и на машине времени в 1908 году. Эгегей! Вся куда в жизни думал, ну чтоб так. Как там кричат? Вивали Франц! Ангар с привидениями, ааа, ого, го, го, го, го, го. Друзья, вот это мы, вот этому удачно зашли. Первый раз я чувствую себя маленьким. Сколько лет его делали? Как-то с Гедрисом подсчитывали от начала, когда начал собирать материал, там все в Германию туда-сюда. Это где-то 15 лет по сегодняшний день, 1908 года. Восьмого. В 2010 году уже были чертежи в немецком журнале У -у -у. Первый самолет, на котором были элероны сделаны. Как-то было давно в «Гороклубе» еще летали. Все говорят, вот была бы мечта над «Паневежисом», над... с Форманом, говорит, там чуть-чуть пролететь. Ну, недалеко от этого. Фарман, регистрационный номер. Изготовлено в 2018 году, 7 сентября. Производитель статейс Чапатис, город Ниже. А он летает. Да <свеч> шучу. <я>. <свеч> <свеч> <свеч> <свеч> Едерс, отрывается где-то на 60 о, летчик, скажет. А, и набор, набор где-то на 70 а, а слушайте, давайте пилота-испытателя в студии. Друзья, я человек независливый. Мне многие на канале пишут, Волков, мы тебе завидуем белой завистью. Я завидую белой завистью этому человеку, потому что он летал на формате, а я нет. О чем ты думал? Первый-то все равно он такой напряженный был. Ну потом где-то за час или полтора уже второе дело, Но это уже как-то как-то уже Что летает, что от него уже сдать и. Фория, конечно, такого. Я бы от радости. Бах полный. Почти. <смех> Почти. Можем <смех> лететь. <смех> Давайте, скажем в комментариях огромное спасибо команде энтузиастов, ну и нашей скромной съемочной группе, потому что, ну, наверное, сбылась одна из моих величайших мечт посидеть в чем-то таком по настоящему старинном. На этой оптимистичной ноте можем завершить ролик. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До новых летных, веселых, классных роликов. Эй, До свидания. <смех> <смех> Кайф.